Итак, поехали мы видим с вами квадратное уравнение его можно решить через дискриминант либо через теорему виета но раз уж вы оказались на моем канале я думаю вы уже умеете решать через теорему виета а, значит я буду экономить время решу через нее получается четверка будет с противоположным знаком да и произведение должно получиться ой и в произведении должно получиться 3 но я подозреваю что это было 1 и 3 и при сложении это будет тоже 1 плюс 3 будет 4 и 1 умножить на 3 будет 3 значит смотрите для тех кто идет дальше в 11 класс и будет сдавать профиль нужно выучить вот эту формулу а на x минус x 1 x минус x второе вы должны уметь вот такое уравнение раскладывать в формате скобочек ашечка это число которое находится перед x квадрат то есть э, бывают уравнения типа 5 х квадрат минус 3 х квадрата то есть именно та самая цифра, цифра которая находится перед х квадрат а, значит вы что делаете а, сейчас на данный момент у нас h это единица ее ну, в принципе можно не писать вы просто в скобку подставляете каждый из этих двух корней то есть x минус 1 на x минус 3 Знак у нас остается тот же, больше либо равно нуля. В профиле это очень важно делать. Ну а если мы просто учимся решать квадратные неравенства то в принципе нам достаточно вот этих вот корней. Сейчас я подвину чуток. Итак, мы знаем корни, да, точки, по которым мы будем давать ответ. Значит, первый способ – это рисовать параболу. Здесь никаких таблиц не нужно, нам достаточно наших точек и то, что было у нас в первом видео, да, в первой части неравенств. Давайте вспомним эти правила. Значит, когда у нас двойной знак, больше либо равно, меньше либо равно, это всегда черная заштрихованная точка и квадратные скобочки. Если у нас а, строгий знак, больше либо меньше, это всегда выколотая точка и, а, и овальные скобочки. Дальше. А, если у нас минус или плюс бесконечность, это всегда овальные скобочки. И все-таки а, перейдем к ответам. Хочется вместить все, все для вас чтобы вы у меня все знали. Итак, корни 1 и 3. Смотрите, точка у меня будет черная. 1, 3. Так как парабола у меня положительная. Помните, да, когда параболу проходим, у нас есть два правила. Если А больше 0, веточки вверх. Если А меньше 0, то веточки вниз. Значит, в данной ситуации у меня веточки вверх. и Значит, смотрю, ответы там, где больше. Значит, давайте обсудим с вами, где больше, где меньше. Дело в том, что мы можем нарисовать вот так вот координатную прямую. Здесь при пересечении будет 0. Вы же понимаете, что если я, допустим, возьму вот эту точку, то y у меня здесь будет отрицательный, ну, допустим, минус 2. Но x у меня будет здесь положительный. Ну, я так подозреваю, что здесь примерно ну, 2 и будет. Но мысль в чем? Вы просто должны знать что опираясь на рисунок параболы, здесь всегда минус, а здесь всегда будет плюс. И смотрим, да, я уже <свят> третью стрелочку рисую, ответы там, где больше. Больше относительно х, то есть х больше либо равен нуля. Больше значит там, где плюс. От минус бесконечности до 1 в квадратной скобочке и от 3 до плюс бесконечности. Так, еще я обещала дать ответ в формате интервалов. Значит, размещайте те же самые точки. Точки должны быть черные. Это все из-за знака, потому что он двойной. А, значит, черная точечка 1, черная точечка 3. И я рисую интервалы. Значит, а, вот видите, я не зря... Раскладывала вот это на скобочки, потому что именно по этим скобочкам мы будем определять знаки. Значит, я беру любое число на крайнем левом промежутке. Ну, допустим, это будет 0. 0 минус 1 будет минус, 0 минус 3 будет минус. Минус на минус дает плюс. И именно этот знак определяет чередование то есть будет плюс, минус, плюс. И опять же, я даю ответ по знаку больше либо равно ответы там, где больше следующий вид наилегчайший его вам э, усложняют ну просто внешним видом вообще это разность квадратов всегда перетаскивайте вот это в левую сторону смотрите что у нас получится x квадрат минус 361 меньше нуля 361 насколько я помню это по моему квадрат 19 раскладываем x минус 19 x плюс 19 меньше нуля. Смотрите, у нас уже корни и точки готовы. Теперь можно решить либо параболкой, либо интервалом. Смотрим. Значит, кстати, по правилу да, у нас с вами строгий знак. Это будут выколотые точки. Выколотая точка минус 19, выколотая точка 19. А, так, ну, это тоже, кстати, решается параболой. Смотрим на x. Смотрите, он положительный, поэтому параболка веточки вверх. Так, и, то есть, понимаете, я знаки беру просто из знания того, что выше нуля у меня всегда плюс, ниже нуля у меня всегда минус. Поэтому мы, ну, мы нигде это не смотрим, мы просто опираемся на параболу. Так, и по задаче надо дать ответы там, где меньше. Меньше это значит там, где минус. Теперь я решаю то же самое через интервал. И там, и там у нас должны с вами совпасть ответы. Если они не совпадают, значит, что-то где-то сделано неправильно. А, опять же, это выколотые точки. Минус 19. 19. Я рисую интервалы. Беру любое число на крайнем левом промежутке до минус 19. Пускай это будет минус 21. Дальняя точка, да? Минус 21, минус 19, минус минус 21, плюс 19, тоже минус. Минус на минус дает плюс. Опять плюс заводит наше чердование. Плюс, минус, плюс. Так, смотрю ответы там, где меньше. Я вас не обманываю. Так как у нас строгий знак, мы ставим овальные скобочки. И все. Смотрите, допустим, неравенство такого же формата да, по разности квадратом, только ничего переносить не нужно. Х квадрат минус 4 а, строго больше нуля. Вы раскладываете на две скобочки. Х минус 2, х плюс 2. Все, то есть две точки у вас уже известны. Первая точка 2, вторая точка минус 2. Рисую параболу. Выкладая точка минус 2, выкладая точка 2. Точка 2. А, веточки направлены вверх расставляя знаки плюс минус плюс ребят это просто по умолчанию потому что у нас положительная парабола так и э, по задаче надо дать ответы там где больше то есть ответы будут находиться здесь формируем ответ x принадлежит от минус бесконечности до минус 2 и от 2 до плюс бесконечности пойдемте на следующий вид Следующий вид это неполное квадратное уравнение. Вот, кстати, здесь обратите внимание: здесь будет параболка отрицательная. Значит, сначала упрощаем уравнение, выносим х за скобочку. Получается 6 минус х больше нуля. Теперь получаем точки. А, как бы вообще меня в школе учили как? Пишем: вводим функцию и поехали. Х на скобочку 6 минус х равно 0. То есть получаем первую точку 0, получаем вторую точку х. Ну, давайте я для вас распишу, потому что уровни бывают разные. Значит, минус х равно минус 6, х равно 6. Все, видите, у меня две точки. Решаю и параболой, и интервала. Выколотая точка 0, выкладая точка 6. И смотрите, у нас был минус перед х квадрат. Пожалуйста, будьте внимательны. Поэтому у нас будет парабола, парабола с веточками вниз. Если вы не будете обращать на это внимание, у вас возможна ошибка. То есть, видите, у меня парабола пересекает 0. А здесь у меня внизу будет минус. И тут тоже минус. А в этом горбике будет плюс. Мы даем ответы, а, исходя из нашего рисунка. Чтобы вы здесь мне не заряжали минус, плюс будет в горбике. Потому что мы оцениваем зону этой параболы. Ну а для тех, кто не хочет заморачиваться, да, кстати, давайте ответы посмотрим, ответы там, где больше, то есть ответы будут находиться здесь, а, можно решать такой же интервалом, значит, располагайте также скобочки, ой, располагайте также точечки, точки будут выколоты, потому что знак строгий, а, рисуете интервал, теперь а, берете любое крайнее число на левом промежутке, я, допустим, возьму это минус 3, Подставляю сюда минус 3. Значит, минус 3 на скобочку 6 минус минус 3. 6 минус минус 3. Пожалуйста, прописывайте, чтобы не потерять ни один знак. Значит, тут получается плюс и тут минус. Плюс на минус дает минус. И идет чердование минус, плюс, минус. Смотрим ответы там, где больше. Значит, ответ будет находиться, х принадлежит от 0 до 6 в овальной скобочке. Ну что, ребят, я надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Не забывайте ставить лайк моему видео, пересматривайте, если нужно. Задавайте обязательно вопросы в комментариях. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.